дорогие друзья сегодня заинтересовала меня одна фотография вот это белогвардейский танк 1919 года а на танке написано за единую россию ну, как вы поняли единая россия партия есть такая ну и я начал дальше искать задал, значит, такой вопрос был Флаг Российской империи Вышли, значит э, ну, Вот такой вот он. Был флаг Черно-желто-белый флаг был Гербовый флаг Российской империи Флаг Российской империи С 11 июня 1858 года По 29 апреля 1896 года. Формальное его использование распространялось на правительственные административные учреждения, а в то время как частные лица могли использовать только бело-сине-красный флаг. Мы задаемся вопросом. Частные лица. Кто такие частные лица? Использовать могли только бело синий, красный флаг. Нажимаем Википедию. Это гербовый флаг Российской империи. Ну и дальше мы идем. Ниже спускаемся и находим флаг для частного употребления. 1914 год, 1917 год. Как видим здесь, для частного употребления флаг, а не для государственного. Смотрим еще раз. Да кто же такая Российская Федерация? Частник. Дальше хочу вам показать одну тоже... Флаг частной компании РФ. Ну, пожалуйста. Вот она есть. Частная компания. Пишут здесь флаг России, государственный флаг Российской Федерации, один из официальных государственных символов Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. Можно много что еще придумать. Ну и самое интересное. Танки белого движения. как видим здесь русская армия гражданская война в россии и тому подобное атланты это военно-политический блок россии великобритании а франция создана в качестве противовеса то есть на союзу в скором времени так называемая Российская Федерация хочет заключить такой же военно-политический союз с Великобританией, Францией, США, наверное, скорее всего. И тогда мы получаемся последнее модикание советские граждане. Спасибо, кто меня понял. Если будут какие-то дополнения, пишите, буду рад что-то новенькое опубликовать э, с ваших комментариев спасибо большое за внимание